всем привет друзья у нас вышел супер мега выгодный пакет с продукции, и я сейчас хочу вам показать 14 выгод 14 преимуществ которые дает этот пакет Итак, он действует только три дня с 27 по 29 августа в этот пакет входит супер мега продукция для здоровья красоты долголетия Вся продукция, очень ну, практически вся линейка, и серия Lumines здесь, и «Эрвила», MPM Finity «Резерв», «Нара», линейка «Зен» вся. Итак, давайте по порядку разберем. Я кратко, бегло вам покажу выгоды. Первая выгода – цена в магазине. Если покупать просто в магазине, поштучно выбрать эти продукты – Будет цена 57 789 гривен. Если брать в этом пакете, компания сразу акцию делает дешевле продукцию. Цена 55 310 гривен. То есть выгода 2479 гривен. Это приблизительно 100 долларов. Второе. Дается бонус кредит покупателю 400 долларов. Друзья, на эти 400 долларов можно приобрести затем продукции для себя либо для своего партнера обналичить этот жетон. И этот жетон, стоимость его, это называется кредитный, бонус-кредит, он без налога, 400 долларов. Покупая продукцию в магазин, вы можете продукцию купить на 20% больше, то есть на 480 долларов. Внутренний жетон считается у нас по 23 гривны. Итого... На 11400 гривен, 11 гривен вы можете купить любого продукта в магазине и продать его, либо в наличии жетон. Считайте, записывайте. Вторая выгода. Третья выгода. Активность. Этот пакет дает покупателю активность на 3 месяца. Вам не нужно делать автошип 3 месяца обязательных закупок, чтобы быть активным. Друзья, я зашел в магазин, выбрал предварительный автошип, выбрал продукцию, там резерв, АМПМ, сыворотку и получилось на три месяца 7642 гривны. Вам не нужно их будет тратить в дальнейшем. Это третья выгода. Четвертая выгода. 20 тысяч CV покупателю в сильную ногу. Человек, который купил этот пакет, получает 20 тысяч баллов в сильную ногу. Друзья мои, я после объяснения этого пакета и выгод перейду на видео и вот этот момент покажу, как это приходят 20 тысяч баллов в сильную ногу. И если коротко говорить, то вы знаете, что у нас цикл 300 на 600 чтобы получать цикл, нужно, чтобы у вас было 300 на 600, либо 600 на 300, тогда срабатывает цикл. Когда вам начисляется 20 тысяч баллов в сильную ногу, вам в противоположной стороне нужно всего лишь 300 баллов, чтобы строить другую ветку. И таким образом, вот эти 20 тысяч я разделил на 600 баллов, это 33 цикла в потенциале вы получите, которые... В дальнейшем вы все равно выберете эти деньги. 33 умножить на 35 – это 1155 долларов. В гривнах это по курсу 25 на сегодняшнем рыночном, рынке – это 28 875 гривен. Вам компания дает авансам для того, чтобы вы начали быстро зарабатывать деньги. Я порисую сейчас на доске, покажу вам, как это выглядит. Пятая выгода, 820 CV сразу идет в сеть, поднимается в сеть, плюс 3 месяца по 60 баллов, поднимается вверх. Всего 1000 баллов. Друзья, если в вашей команде покупает человек этот пакет, вы получаете выгоду в размере трех циклов по 35 долларов. Это еще 100 долларов. Шестой, шестая выгода, статус сапфир получаете на 180 дней бонус из трех поколений. Вам компания говорит, с этого момента, когда вы покупаете пакет, вы на 180 дней становитесь сапфиром и имеете возможность получать с первой, 3, с первой линии 30%, со второй 15%, третьей 10%. Седьмая выгода – это ускорение своего бизнеса и возможность получения статуса сапфир 25%. Друзья мои, когда э, у человека накапливается 20 тысяч баллов в одной стороне, есть возможность за один э, месяц э, заработать э, статус Сапфир 25. Следующая выгода, восьмое. Независимость от своего оплайна и вышестоящего спонсора. Друзья мои, вы, если вы новичок, пришли в бизнес и вам еще... Вышестоящие спонсоры, либо, ну, оплайн, который люди вышестоят, не успели поставить под вас людей То покупая этот пакет, вы уже не зависите от ваших вышестоящих Вы самостоятельно строите бизнес, у вас есть баллы в одной ноге э, И ваш бизнес начинает быстро расти Девятая выгода 820 баллов от покупки пакета засчитываются в промоушен level X, level 10 Э, то есть, э, все знают, что сейчас идет денежный промоушен до конца августа. Есть возможность заработать 100, 300, 1100, 2500, 4500, 5000 долларов. И, друзья мои, если вы покупаете этот пакет, 720, ой, прошу прощения, 820 CV поднимается, идет вам в промоушен. Вы помните, что у нас есть такой промоушен и... Ваша личная закупка учитывается, потому что в том промоушене левел 10 засчитывается только товар ниже нижестоящих людей. Но компания говорит, даже если ты купишь сегодня этот пакет, это тебе пойдет в квалификацию. Ты можешь дополнительно получить 100, 300, 100, с половиной до 5 тысяч долларов, ну и более. То есть это очень выгодно. Десятое. Это мотивация включиться в бизнес и быть более ответственным. Друзья, когда ты покупаешь бизнес... Допустим, пакет за 2000 долларов, да, условно, у тебя появляется мотивация лучше работать, у тебя нет времени отдыхать. Ты включаешься и работаешь, работаешь, ты строишь свой бизнес и ты становишься более ответственным. Ты не просто купил базисный пакет и думаешь, да ладно, потратил я эти 200 долларов и я не буду работать, пусть будет как будет. Это мотивация, это дополнительная мотивация для вас, чтобы включиться в бизнес и строить его. Одиннадцатый момент. Получить много продукта и получить свои результаты по продукту. Друзья, это единственная возможность. Если вы не, не пробовали все продукты, сейчас есть хорошая возможность, чтобы попробовать эти продукты. Потому что приобретая пакет, вы самое главное получаете продукт. Всю серию вы можете э Конечно же, использовать для себя и получить результаты. Вы можете продать этот продукт своим друзьям, знакомым, они получат результаты. И таким образом есть возможность получить много продукта по дешевой цене, с большой скидкой, получить свои результаты по продукту. Попробовать все продукты. Четвертый, двенадцатый, дубликация в команде. Если вы приобретаете этот пакет, ваши люди вас дублицируют, ваши партнеры, ваши партнеры получают вот эти все выгоды, которые 11 – я назвал впереди. Все ваши партнеры получают выгоду, ваш бизнес взрывается, ваш бизнес взлетает, вы зарабатываете деньги, люди получают продукты, люди получают результаты по продукту, все вы зарабатываете эти деньги и получаете все эти выгоды. Тринадцатый, это прямая выгода, друзья, вот красным я ответил, 2479, 11 тысяч, 7, 642, 28 тысяч. Это прямая выгода, 50 тысяч гривен, вы получаете это в денежном выражении. И четырнадцатая, друзья, выгода, мы платим за пакет 55310 гривен. Нам возвращается по прямой выгоде 50 тысяч 36 гривен. Итого мы получаем весь продукт, который находится в этом пакете за 5 5274 гривны. Друзья мои, это просто фантастика. Столько продукта купить э, и по такой цене... Ну да, конечно, нужно поработать, нужно выбрать эти баллы. Но это в потенциале, это все... Возможно, потому что не сделав этот шаг, вы не получите ни выгоду Вы не получите ни деньги, ни продукцию, ни результаты И бизнес ваш останется на том же месте И самое страшное, что у вас будет дубликация И вы не получите этих выгод 14 плюсов я нашел в этом пакете, почему его нужно покупать И сейчас перейду на камеру и покажу, как это 20 тысяч баллов поднимается Чтобы вы видели это визуально Давайте я вам поясню, какие выгоды дает пакет 20 тысяч баллов, как они используются в реале. Вот смотрите, вот это вы, это ваш спонсор, спонсор. И вы помните, чтобы накапливать баллы 300 на 600 по одному из видов дохода, 300 на 600, либо 600 на 300, вам начисляется 35 долларов. И когда новичок приходит, вот если у вас баллов э, слева и справа мало, и вы только начали бизнес, еще не накап, у вас нет спиловера, перекоса в одной ветке баллов, то э, вам, чтобы зарабатывать 35 долларов, вам нужно подписать одного-второго человека, чтобы накопить 900 баллов, и тогда у вас работает цикл. Э, и компания говорит, кто приобретает пакет с продукцией, о котором мы сейчас говорим, то вам э, в сильную ногу, допустим, стой той ноги, с которой больше баллов, или это спиловер, ну, например, в этом случае в левую сторону придет 20 тысяч баллов. В левую сторону. Э, 20 тысяч баллов. Следовательно, значит, вам нужно будет работать только в одну ногу развивать. То есть, компания Вансом дает 20 тысяч баллов. И, например, человек покупает пакет Supreme, вы зарабатываете комиссионный, вам в эту сторону приходит 300 CV. Как только программа видит 600 на 300, 300 списывается, отсюда 600 минусуется, остается 19 400, и вам начисляется 35 долларов. То есть за одну и ту же работу вам не нужно две стороны развивать, а... Вам достаточно будет одну сторону только развивать. И чтобы получить вот эти 35 долларов, вам 300 CV нужно будет сделать. Следующий человек пришел, допустим, купил пакет там 100, 200, 300 баллов и так далее. И каждые 300 CV здесь будет обнуляться и минусоваться. И чтобы выйти вот на эти циклы по 35 долларов, компания авансом дает 20 тысяч баллов. Что такое 20 тысяч баллов? Вы помните... Ну, по примеру, пакет Амбассадор он дает в сеть 500 CV. 500 баллов. И чтобы накопить вот эти 20 тысяч баллов, то вам нужно самостоятельно самому подписать вот здесь 40 человек, которые купят Амбассадоры по 500 CV. Таким образом у вас... 17 часов. 20 тысяч. Балл накопится в левую сторону. Но когда вы их подпишете, представьте, 40 человек, этот 500, этот 500, этот 500. То есть долго, это большое время. А компания говорит, берешь пакет, и мы тебе даем вот эти 20 тысяч баллов, это и тебе нужно будет развивать одну сторону. Понятно, да? Дальше. 20 тысяч баллов, что мы имеем? Что это в деньгах? В деньгах это когда... Смотрите, 20 тысяч баллов у вас слева, разделить на 600. Вот каждый цикл полученный, здесь будет 300 списываться, здесь 600. 20 тысяч разделить на 600, это у вас получится 33 цикла цикла. 33 цикла умножить на 35 долларов, это получится сколько на калькуляторе? Так-так-так, по памяти сейчас, давайте точно скажу, 33 умножить на 35. Тысяча, пятьдесят пять долларов вы выберете э, вот этими циклами. Быстро, намного быстрее, чем вы самостоятельно будете строить бизнес, намного быстрее вы выберете эти деньги. Вот таким образом, выгода вот этих 20 тысяч баллов. Вам не нужно две ноги развивать, а только одну. Вот и все, вся суть в этом. И пакет этот, друзья, вот я на старте бизнеса, когда у меня не было по нулям баллов, я купил два таких пакета, у меня здесь было 40 тысяч баллов, и я начал вот сюда подписывать людей. Я начал зарабатывать быстро 35, 35, 35, 35. Я запустил вот здесь команду большую, люди начали работать здесь. Я эти баллы выбрал, и у меня в этой уже в правой стороне появились люди. И со временем я начал сюда работать. А раздел эту команду, я сюда больше никогда не возвращался. Я работаю сейчас в эту ногу. И таким образом этот э, пакет, покупка пакета дает быстрый старт, чтобы запуститься быстро в бизнес. Чтобы долго не думать, не получать вот эти 300 на 600, собирать это... Долго. А компания говорит, мы тебе авансом даем вот эти баллы. Поэтому, приобретая этот пакет, я вам показал выгоды, которые есть у вас. Конечно же, самое главное, это дубликация. Конечно же, вы получите много продукции, которые э, вы еще не пользовались, может быть. А может быть, пользовались, но вы получите классные результаты. Вы сможете продать эту продукцию. Люди, которые будут получить информацию от вас. Они могут купить у вас эту продукцию, вы еще заработаете деньги. Но лучше использовать для себя, получить свои результаты. Вы начнете быстро зарабатывать деньги, у вас будет результат и по продукту, и по деньгам. И человек, приобретая этот пакет, да, влаживая, 2000 долларов вложил, и со временем, через время, вы все равно отобьете эти деньги. Я прочитал вам математику. Вы все равно отобьете эти деньги. То есть этот процесс, успех в бизнесе, результат по продукту, результат по заработку, нужно пройти через эту схему, положив деньги, получив товар и опять э, вернуть свои деньги заработать. Только так делается бизнес. Если в противном случае не брать этот пакет, э, ваши люди тоже не будут это делать э, и таким образом э, ваш бизнес не будет расти. Если у вас здесь... Есть 5, 10 тысяч, 20 Это тоже очень малое количество баллов Попадется один человек активно, он выберет баллы И поэтому здесь нужно брать Если у вас 100, 200, 300 тысяч, то вам не нужно брать У вас есть запасы, вы развиваете одну ногу И поэтому целесообразно этот пакет брать Я рекомендую, вот я человек, который первый заинтересован в вашем успехе Чтобы вы зарабатывали деньги Я так начинал я э, стартовал с этих пакетов, я брал два таких пакета, и я понимаю выгоду. И если бы это не было выгодно, если бы я это не делал, я бы сейчас бы не записывал бы это видео, я бы вам не говорил. Но я хочу, чтобы у вас э, был взрыв в бизнесе, чтобы вы наконец-то стартанули, чтобы у вас э, была мотивация, потому что вы вложили деньги, значит вам нужно включаться в работу. Можно не влаживать деньги, лежать э, спокойно на диване, Заниматься своим любимым делом и не строить здесь бизнес. Получив много продукции, вам придется и получить классные результаты, вам придется рассказать людям, люди получают результаты, и это и есть бизнес. И когда выходят вот такие пакеты, важно э, своим веткам, лидерам команде ш, сказать, чтобы они брали эти пакеты, это выгодно для новичка. Но представьте, новичок вот подписался, у него слева-справа нету баллов. Как ему развивать? Пока он нас собирает вот эти 300 на 600, и он может и разочароваться. А когда только 300 баллов дают 35 долларов, то, конечно, это выгодно. И когда на такую сумму, на 2000 долларов фактически компания дает эту же сумму, это редко очень бывает. И нужно пользоваться такими моментами, нужно продвигать эти пакеты, чтобы люди в команде брали эти пакеты, чтобы поднимались баллы. Представьте, за продажу такого пакета в сеть идет 1000 баллов. 1000 баллов это 100 долларов просто. И если люди будут дублицировать, если наши команды начнут э, действовать правильно, думать в сторону, как бы приобрести пакет. То есть любой бизнес, вложить нужно деньги, а потом их доставать. Вложил деньги, заработал. Вложил деньги, заработал. Не вложив, не заработаешь. Не купив продукцию, ты никогда не заработаешь. Для себя купил, люди делают то же самое, ты зарабатываешь деньги. Все, желаю вам удачи. Кому непонятно э, еще выгода, вы обращайтесь ко мне, мы пообщаемся в скайпе, в вайбере, в ватсапе. Поговорим, подумаем, э, какие варианты есть, и я вам подскажу правильный путь, как э, правильно использовать эту выгоду. Я нашел для себя 14 э, вариантов выгоды. Вы смотрите сами.